США в привычной для себя манере решили разместить стратегическое оружие прямо на территории европейских союзников, а выйдя из ДРСМД, попросту сделать из ЕС живой щит. Данные шаги заставили Кремль задуматься о вынесении своего оружия на периферию, ведь, как и сказал в своем послании президент, в случае агрессии Запада с территории Европы ответ получит лично США. А для этого в том числе необходимо разместить вооружение на внешних рубежах. С недавних пор Москва приступила не только к восстановлению старых военных баз, утраченных после крушения Советского Союза, но и к прощупыванию почвы на открытие нового. К сегодняшнему дню почти все действующие опорные пункты нашей страны сосредоточены вдоль ее границы. Это пять государств договора о коллективной безопасности. Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Белоруссия и Армения, а также три поддерживаемой Москвой республики, Южная Осетия, Абказия и Приднестровья. Исключением является только Сирия, которая стала важнейшим пунктом армии и флота, вынесенным далеко вперед. Именно военные базы в САР полностью закрыли страну от вероятной агрессии с южного фланга НАТО. Но достаточно ли этого? Большой вопрос. С учетом мировых событий, многие советские базы могут появиться вновь, а присутствие России распространится сразу на три континента и 14 стран мира. Венесуэла. За последние десятилетия выяснилось, что случайные оппозиционные движения, революции и перевороты в Латинской Америке далеко не случайны. События вокруг президента Мадуры и американской креатуры Гуайда говорят об этом сами за себя. В 2009 году предшественник нынешнего лидера Уга Чавес предложил Владимиру Путину разместить в своей стране военную базу для дальней авиации России. И если в тот момент позволить себе этого мы были не в состоянии, то теперь ситуация изменилась вновь. Поняли это и в Белом Доме. В итоге... Если Москве и Пекину и далее удастся удержать ситуацию в Каракасе от американских воздействий, вероятность появления там российских военных объектов резко возрастет. Никарагуа Даниэль Артева как никто помнит прошлую историю взаимоотношений Никарагуа и России. Именно Москва в свое время помогла никарагуанскому лидеру удержать государство под своим контролем, в то время как США, напротив, Всеми силами поддерживали военных мятежников, пытавшихся погрузить в хаос всю страну. Теперь интересы КНР в прокладке никарагуанского канала делают территорию данного государства прямым кандидатом на открытие российских военных баз, что, в общем-то, в сложившейся ситуации весьма выгодно и более чем очевидно. Куба. Свободолюбивую Кубу удерживает от смены лагеря только то, что ранее у нее был печальный опыт предательства Советского Союза, а кроме того, отсутствие у США достойных альтернатив. Теперь же, когда маятник баланса качнулся и гегемон продолжает ослабевать, военные объекты авиации и флота в перспективе могут вернуться и в это государство. Ливия Опорный пункт России в Ливии – уже не просто теория. Москву давно призывает к данному шагу официальный представитель ливийской национальной армии лично маршал Хафтар. Свидетельствует этому новость о том, что ЛНА во главе с Хафтаром уже контролирует Ливию практически полностью. В то время как пару лет назад имела в своих руках лишь четверть пустынных районов страны. Разумеется. Запад не признает халифа и называет его креатурой Кремля, но как бы они это ни именовали, имену данного человека находится в руках реальная власть в Ливии, а также возможности для размещения российской базы. Судан. Президент страны Марк Башир не так давно лично обсуждал с Сергеем Шойгу и Владимиром Путиным официальное предложение об открытии военной базы РФ на берегу Красного моря. Учитывая столь открытый посыл властей, Хартум по праву может стать еще одной столицей в череде претендентов на российское присутствие. Центральная Африка. Как известно, дыма без огня не бывает. И не случайно западные СМИ столь рьяно принялись обсуждать увеличивающееся в Центральной Африке военное присутствие Москвы. Учитывая, сколь много интересов европейских и американских транснациональных корпораций там переплетено и насколько бесчеловечно они эксплуатируют народ и ресурсы, место для размещения военных объектов РФ искать долго бы не пришлось. Особенно после того, как министр обороны Царя Сергей Шойгу в 2018 году подписали совместный меморандум о военно-техническом сотрудничестве. Мьянма Перемещаясь в азиатский регион, нельзя не отметить эту многострадальную страну В бывшей Бирме уже активно работают наши военные специалисты Все еще существуют склады советского оружия Имеет место бывшие объекты военных баз СССР А также эксплуатируется немало российской армейской техники Вьетнам Еще 17 мая 2016 года посол Вьетнама в России Ингуэнг Ханшон прямо заявил что его страна не против возвращения России на бывшую военную базу СССР в Камране. Причем, хотя в советский период эта база и называлась скромной аббревиатурой ТВМФ, на деле, это мощная военно-морская инфраструктура, рассчитанная на контингент, позволяющий Тихоокеанскому флоту контролировать весь Индийский океан и южную часть Тихого. Мексика Великая стена имени Трампа, призванная появиться вдоль всей территории Мексики на границе с США, резко ускорила процессы отторжения Мехико от Вашингтона. Новое правительство, пришедшее к власти еще в 2018 году, яну бросилось искать новые альтернативы. На этом фоне позиция присутствия третьих стран на своей территории будет и населением, чего явно не может понять Белый дом. показательно. Но именно Мексика первой среди стран Латинской Америки отказалась признавать поддерживаемого штатами оппозиционного лидера Венесуэлы Гойда, при том, что ранее всегда следовало форватеру, который задавал Вашингтон. Боливия. Президенты России и Боливии давно находятся в дружеских отношениях. А учитывая, что это, как и Венесуэла, боливарианская страна, то и она при необходимости также пойдет на создание на своей территории авиабазы России. Эквадор. Боливарианский Эквадор стоит в одном ряду с Сурки и Каракасом. Москва рассматривает его как одного из важных стратегических партнеров в Латинской Америке. И для этого у нас есть все причины. Эквадор связан с Россией по многим фронтам, от сферы торгово-экономических отношений, гидроэлектроэнергетики, сельского хозяйства, нефтегазовой и атомной отрасли до военной среды. В начале 2000-х годов в совместных документах отмечалось, что сотрудничество двух стран не преследует цели создания военного союза. Однако к сегодняшнему дню многое изменилось. Видя происходящее вокруг себя события, Эквадор осознал, что ему тоже может понадобиться срочная помощь от а США в современном мире защитить способна только Москва. Гейти. Местное население республики Гаити с 2018 года активно просит нашу страну защитить его от американцев. Вашингтон упорно поддерживает местного марионеточного диктатора и, как и всегда, не обращают внимания на действия тирана против народа. Опрометчивость такого решения была продемонстрирована Западу 21 февраля. Именно тогда в ходе масштабных антиправительственных протестов с требованием отставки проамериканского президента Жовен Наляма из-за митингующих шли по улицам, скандируя лозунги с призывами к России. Активисты шли с портретами Путина и сжигали американские флаги. Если Америка не сможет покровительствовать диктатору Гаити и далее. А недавняя поимка американских ЧВК с поличным оказыванием Кажется не случайным событием, вопрос установки на острове российских баз также сможет иметь место. Сейшельские острова. В принципе... Российские военные корабли регулярно заходят в это островное государство для пополнения запасов. Но, помимо этого, Россию на Сейшелах уважают за то, что в 1981 году именно Москва не позволила южноафриканским военнослужащим совершить там государственный переворот. В этой связи при соответствующей складывающейся ситуации открытия военных объектов ФРФ, возможно, будет и в Восточной Африке. Египет в соседнем сливе и Египте отечественные военные регулярно проводят совместные российско-египетские учения, заключают крупные государственные контракты, ведут объединенную борьбу с терроризмом и не прекращают ведомственного обмена на уровне специальных служб. Все это также дает повод для определенных размышлений, тем более что Россия начала переговоры с Каиром об аренде советской военной базы в городе Сидибарани еще в 2016 году, а США о новом перевороте все еще посещают. Итак, на сегодняшний день ситуация в мире такова, что все большее количество стран начинает осознавать истинную роль Москвы в сохранении мирового баланса, стоило России продемонстрировать свою силу вовне. Наша страна наглядно показала, что способна не только стать стабилизирующим фактором в любой точке мира, но и в силах нивелировать западные проекты хаотизации, придя в тот или иной регион. Более того, Кремль держит данное слово, а это в современной политике чрезвычайно весомый довод в пользу Москвы, желающие получить защиту, который год выстраивается в Кремле в длинную очередь. Однако новый этап предполагает непосредственное приглашение России к себе в страну. Размещать военные объекты за рубежом или нет, покажет время, сейчас же важно то, что такие плацдармы существуют и они потенциально готовы принять у себя московскую защиту.